Всем привет ребята, с вами я Ростик Вы на канале Ростик Плей Игры И сегодня мы будем смотреть Наши рисунки М -м -м -м, Меня и Кати Моей сестры Начнем с Катиных рисунков Эскегоук как красиво. Не знаю. Вау. Также это ее мама учила. Про... Ой, учила. Так. Это тарелка летающая. Так. Это как бы, да. Нормалёсик, нормалёсик. Подождите, чё? А! Понял. Опять этот рисунок. Хм, ну, Опять, ну как бы тут... Тут что-то пролито. Это она только что рисовала. Это она срисовывала ламу. И все. Очень много... Привет, Катя. Привет. Помните ее на моем старом канале Ростик Playful? Кто не помнит, переходите. Просто напишите Ростик Playful. Напишите. Теперь мои рисунки посмотрим. Вот, например, мой рисуночек. Вот такой вот Хэнк. Ой, ну Тут и ему средний палец запикселизировал, тут я ему палец средний запикселизировал, это сам как бы треки, вот стрелочки нажимайте на них, пик пик. У меня здесь есть такая штучка, хм. и мы ее и тут написано мы... Ты у... очень красивая, и тут вот так вот переворачиваюсь. Ты чёткая и закрываешь настроение, что У нас тут неполадочка, у меня звенит в ушах. но и как бы... Вы поставь ставите, лайк, поняли. поставь лайк. Ну а мы переходим к следующему рисунку. И это была штука сюда. Так, вот у нас тот же самый рисуночек. Тут у нас вот такой вот рисуночек. Это я типа хэнг зараженный а это он меня а этот просто он вот так вот ладошку выставил это могу с двумя ртами да я забыл то что у него уже есть рот снизу у него зубов нету как бы да по секрету скажу вот тут смотрите это я в кофте кто не понял это оранжевый тут оранжевый не красный Эм, вот это кое-кто из моей школы, девочка, которая мне нравится. А это просто сам импостер. Импостер и САС. О, еще работает. Что работает? Вот отпечаток. Отпечатки. Че эм, Чего? Что? Что, простите? Вы сами все видите. Как она так фломастером сделала? Нарисовала. Так, ладно. Переходим к следующему рисунку. Так, камера. Это типа телевизор зубастый. Это торт. Отталкивает человечку. Ну, такая... А, стоп, стоп, стоп, стоп. Вот торт отталкивает его. А вот этот отталкивает его. Так, кто тут еще есть? Это такая гру грустненькая картинка. Не успел как бы пацан спасти своего друга. Этого просто порвали как бы. А того... Забрали вниз! Тут как бы они его забирают. Просто посмотрите, как я круто нарисовал. Это я зараженный вирусом одним, Грич-вирусом. Это тут нормальная голова, а тут разорванная голова. Тут вот такой, ну глич. Кто знает фэнфэ, тот поймет. Это глич мод. Только мой глич. Так, вот кто это? Какой? Где? Ок. Пойдемте со мной умываться. Ладно, пойдем. Сейчас просили. Это я в я. Это я в я. Это я в я, видимо. Мам, поздоровайся. Привет. Ну ты там скоро. Спустя восемь часов. Заходить? Там, там, там. А, а боже, мой класс! На видео это смешно будет выглядеть Пойдем дальше эм... Сама чистота чистотай Пойдемте Это вот мой брат играет тут Пэнк, пэнк, пэнк, и тебя, пэнк. Пэнк, пэнк, пэнк. Так, короче, это Хэнк смотрит на меня, а я ему сейчас бошку разобью. Вот из-за этого рисунка вот эта пипка, пиби, кто не понял, бил Шифор, который задумался все своей жизни. смешняка ну и как бы всем что конечно конечно всем что подписывайтесь на канал ставьте лайки и всем пока и краткий